друзья всем привет после пятидневного дождя мы выехали в лес сегодня дождь нам дал передышку лес прекрасный влажность сильная и как всегда наша традиционная первый гриб находим и делаем снимку показываем что мы нашли? Все-таки все нашли. Сейчас смотрим, смотрим, что это такое? Маслючок? Нет. нет не? Нет? Боровик? Похоже, на польский. Гриб. Грибочек. Желтая шляпка, толстая ножка, желтая под шляпкой, я имею в виду. Желтая По всей видимости это польский гриб А ну посмотрим Синеет шляпка или нет Синеет Это польский гриб Все таки Грибы в нашем регионе А именно я показываю Я показываю лес Это гвардейская черкасская То есть друзья Мы нашли Дальше мы покажем И рядом я еще один грибочек этот один пойдет, пойдет в нашу корзиночку. Мы маленькую взяли корзинку. Потому что все-таки весна. И вот второй рядом. Рядом. Посмотрю. Что-то нашла еще. Ну, это, этот уже. Их здесь два. Тоже желтенькой под шляпкой. Такой. И рядом под ним маленький. Грибочки, будем надеяться, что они у нас, будем надеяться, что все-таки в нашем регионе. Значит, все-таки такие были дожди, поэтому и думаем, это польский гриб. Он идет рядом с белым грибом, тоже вкусный очень. Природа прелестная, друзья. Все-таки дождь, лес насытил влагой все прям таки дышит влажностью солнышко припекает и эх, слышно вот эта влажность везде, поэтому мы решили, что все-таки должны быть грибы ну посмотрим дальше красивая сыроежка о, а ножка у нее сейчас покажу Красавица. Рыжики. Или их еще называют молочный гриб. Они тоже съедобные. Но с них их надо вываривать. Они горьковатый вкус имеют. Вот такой вот. Когда срываешь... Молочко выделяется. Вот. Мы такие грибы не берем. Люди рассказывают, что нет. Очень с ними тяжело. Надо вымачивать их, надо. Вот. А вот еще интересный такой нашла. Хочу показать. Значит, растет волнушка. Волнушка, рыжик, молочный на них по-разному. Волнушка, потому что волнами. Шляпка у них под низом. Я его не срываю, просто покажу вам. Рядом возле него какой-то желтый. желтый Может из-за нехватки солнца ярко-желтый. Не знаю, что это. Только показываю. Белые друзья. Белый, прекрасная Ножка Толстая Мечта любого грибника Я если говорю гриб Значит всегда подразумеваю Белый гриб Потому что почему-то Именно белый Мне кажется, что это самый Это гриб Он имеет вкус Он красивый У него много мякоти Он вкусный ну так как Мерседес машина, гриб это белый. Сыроежка, друзья, неплохая. Хорошая, съедобная, молоденькая. Ну и, конечно же, поддубники есть, появились. Ну, поскольку с ними много работы, очень их надо вываривать. Они называются условно съедобными, поэтому мы поддубники не берем. Оставляем, пусть растут. Думаешь, решетка решетка? Похоже на решетку. Все-таки, друзья, не зря мы пришли в лес. Покажу вам нашу корзиночку. Это польский, это белый. Хвоя нас попросила. Человек, который астмой болеет. А сейчас я вам покажу. Это прелесть. Это красота. Белый, белый гриб. Белый. Оп, Смотрим. Красавец. А ножка. Он оказывается уже... Он оказывается не первой свежести. Пойдем посмотрим на следующий. Еще один. Рябочек. Смотрим. Тоже красавец. Красавец. Рядом возле него сыроежки растут. Ножка. Замечательная ножка, ножка прекрасная. И гриб, и гриб прелестный. Берем листик, грибочек. Все-таки удача улыбнулась. Удача грибника. А это, друзья, точно без комментариев. Показываю. Показываю эту красоту. Ну, помните. Такие кругленькие, как бочоночки. ночки. Какой сейчас. Я... Белый, друзья, белый. И вторую покажу. Два вместе. Оп, Красавцы. Это точно. Мечта грибника. Вот так вместе росли. Вместе. Только. -то Такие наши друзья. Мама. Мама. Секлету есть, пирожка не хочет. Дуця. Дуця. И сын. Дуця тоже наїлися. <coughs> И сын побег. Это ты на меня показываешь? <coughs> Сейчас, он за тебя заховался. Короче, только включаешь камеру, все. Друзья, попозируйте. Попозируйте на камеру. Вот такие наши охранники. На так настил, пожалуйста, нылисты. Вы прошуйте, вы попрошайка. Самое главное попрошайка. А там котлета. Хлеб не хочем уже, котлеты ему. Да это что ты там фукаешься? Вот так, а тут мама. Улыбаешься? Улыбака, собака, улыбак собака улыбака